Дорогие друзья, тема сегодняшнего урока, номер 100, это безличные предложения. Итак, в русском языке безличные предложения не имеют подлежащих. В английском же языке каждое предложение имеет подлежащее и сказуемое. Ну, например, давайте разберем такие слова, как мы скажем э, на русском языке. Темно, холодно, жарко, трудно, ясно, понятно. В русском все понятно, одно слово, и мы друг друга понимаем. В английском же так не происходит. Как же сказать, например, в английском языке темно? Давайте посмотрим в настоящем времени. В настоящее время темно, it is dark. Есть it, местоимение, есть глагол is и есть темно, dark. Вот и все. У нас в настоящее время мы просто говорим темно. Англичане говорит it is dark. или it's dark. В прошедшем линии. Мы как говорим в русском языке? Было темно. Англичане говорят. It was так. Было темно. It was dark». Есть местоимение it. Глагол в прошедшем времени. Was и темно так. Как же мы скажем в будущем времени? По-русски мы говорим будет темно. А англичане что скажут? It. Will be it will be dark It will be dark Возьмем еще какой-нибудь глагол Например, возьмем глагол горячий или жаркий Как мы скажем в настоящее время? Мы говорим по-русски жарко, по-английски It is hot It is hot Или it is hot Жарко. глагол где глагол из местоимения it и жарко ход как мы скажем в прошедшем времени было жарко it was ход it вас ход глагол воз было местоим it и жарко Hot. Как скажем в будущем? Будет жарко. It will be hot. Will – элемент будущего времени. Глагол какой? Be, быть – это глагол будущего времени. И местоимение it. It will be hot. Будет жарко. Так говорят в Давайте скажем еще. В таком... Такое слово возьму, например, трудно, трудный, difficult. Как мы скажем, значит, в настоящее время трудно. It is difficult. Есть местоимение it. Есть глагол is. И трудно, difficult. Вот и все. Как мы скажем, было трудно. It was difficult. Есть местоимение it. Есть глагол was. И трудно. It was difficult. Как скажем в будущем. It will be difficult. Буквально это будет трудно. местоимение имени it, элемент will есть, присутствует в be есть и difficult. Это будет трудно. Итак, дорогие друзья, необходимо помнить, что в русском языке безличные предложения, не имея подлежащего. Мы говорим трудно, холодно, жарко, тепло, значит ясно, понятно, совершенно и так далее. А в английском используется местоимение и глагол быть. В настоящем is, в прошедшем was и в будущем will be. Ну, соответственно, если множественное, то настоящим будет а прошедшем э, будет в будущем значит также будет использоваться элемент will be вот и все дорогие друзья на этом я заканчиваю наш урок номер 100 дорогие друзья наш урок завершен я желаю всем вам удачи успеха подписывайтесь на мой канал делайте лайки